А, смотри, можно было как-то еще здесь, с этой стороны обойти. Да ладно. Ну, здесь по-любому еще кто-то есть. Тихо, это... Это что, это я? Что это за Дядька готов. Окей, отлично, отлично. У нас получилось. Валим. Взрываем и валим. Вот и все. Ну что, мы закончили? Погоди-ка минутку. Странно, сигнал все равно не проходит. Роу установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, К западу от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Идите уничтожьте грузовое судно, жесть. Ну, сохранка прошла. Ладно, берем тачку, короче, и гоним. этому грузовому судно. А, получается, эта дорога это ведет к грузовому судну, поэтому. Бляха, тебя... я его обрулил, что ли? Но я с этим, Давай, ты заезжай, корыто! Тот то там, я его уже не замочил одного Ну-ка, там? Чё там по кораблю? У -у -у -у -у. О -о -о -о. Отлично. Лех. Да ну нахер! Тачка... А, это тачка взорвала? Ни хрена себе меня бомбануло сейчас. Так, снайперка. Да, с такими жизнями я далеко не уйду. Да, да, бляха. Да в смысле? Готов. Один ракетчик готов. Так, да, ток, ток, ток, ток, кто еще стреляет? Это получается стреляет в судно. Я надеюсь, что на судне там есть, короче, эти броники. Да. Леха. Готов. Готов. Так, ну окей, допустим. Я напрягает мои. <смех> Мое хп меня напрягает. Ну, я. Я надеюсь, что там есть, короче, это.. Как их? Как, как их называют? Аптечки и всякие там. Так, там внутри, короче, чел еще. Еб твою мать. Почему все через жопу там, мать твою, а? Что за дичь? Видал, у, у тачки, короче, <пуска> пушка эта повернулась. Ладно. Сейчас аккуратно. Тачку надо оставлять так, чтобы ее не взорвали рядом со мной на тебе на тебе <связанная> так так так так так так так, так. проезжаем подниму. проезжаем разгоняемся разгоняемся хлоп не покатишься Молодец. так снайперка а нет да, снайперку короче перезаряжаем и так двое есть Так, отметим, отметим того. Леха попал все-таки по мне, а. Говнюк. Убиваем сначала. Снял. Отлично. Минус. Минус один. Окей. Сейчас второго ракетчика. Шлепс. Тут где-то, да, еще внутри чел в этом в желтом комбинезоне стоял. Так, снайпера. Шлепс. Здесь нет никто. Так, вот здесь, он там где-то. Я смогу его отсюда снять? Леха, не вижу. Ладно, черт с ним. Попробуем его там снять. Ну-ка. Да, попробуем его, короче, уже снять на корабле, когда будем. Так, надо, короче, как-то прицелиться, прилететь кораблю так. Ура, аккурат. Да куда? Почему? Почему он спрыгивает-то? Долбанавт. Так, ладно. Опа, Начина. Значит, он здесь не один еще. Вот эти, в принципе, они. Понятно? Падла Так, ладно, я на корабле Прошла сохранка Пакеты, аптечки так, Перезарядка Здесь все перезаряжено Здесь все перезаряжено, отлично Так Куда мне надо поставить эту бомбу, мать ее? Ага. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Уносим. Может, на носу корабля меня не достанет. Как вариант. Как, мать его, вариант. Что, дальше надо бежать, Все, я закончил. Здесь Пора Чёрт, это Не волнуйся, я с ним разберусь. Где? Упа. Ну-ка. Дядюшка Кроу. Ты за это путешествие... Я застрял. Отцу. Так, я надеюсь, он с ракетниц не будет стрелять, как они любят. Получай. Я попал по нему, нет? А ты крути, чем быстро, быстро, быстро, быстро. Бляха, не нехило, он... А корабль-то тонет На Давай, быстрей, быстрей, перезаряжай Где ты? Сколько? Да сколько в него надо-то? Я сколько? Раза три-четыре попал А откуда я начну-то сейчас? А, ну все шикарно, хорошо так, ладно. Взрываем, короче, корабль. Бежим на нос. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля. Так, и я сейчас попробую, знаешь, что сделать? Я сейчас попробую забежать вон туда, наверх. В эту кабину. Я думаю, с кабины он, короче, меня... Ну, не достанется пулеметом. И буду аккуратненько, короче, его шмалять. Давай, взрывайся, ну! Все, я закончил. Пора сваливать. Это... Вы быстрее! Не волнуйся, я с ним разберусь. Я с ним разберусь. Конечно, куда... Куда же я делась, я с ним разберусь? Я, короче, припоминаю это место. Я помню, когда я проходил. Но ну, я проходил на среднем, по-моему. И, короче, ну, это было давно. И... Я на среднем здесь мучился Так, где базука? С какой стороны он летает, мать его? Надо было его, короче, это Отметить На радаре Ну где ты? Круче, чем кажешься Я еще тебя ни разу ничего не сделал Раз! А, да, нет, улетел наверх. Ой. Два. В смысле? Так, так, так, так, аптечки. А где аптечки? Вот, в смысле? Аптечки-то где? Кто спер аптечки? Сколько надо раз? Сколько надо раз? Сколько надо раз в него? Давай, давай, давай. Ата-тат! Да <звук> вс <звук> <звук> <звук> ⁇ Падло. как бы вот с этого места, в принципе, можно... Вот, смотри, здесь, смотри, сколько аптечек. А куда они все делись? Что за бред? Короче, э -э отсюда, с этой кабины, в принципе, его можно загасить. Только надо быть год. немножко аккуратнее. Надо немножко надо быть аккуратнее. На Сейчас все будет. Сейчас все будет ладно ну. алло все я закончил бара так надо его отметить и я застрел не волнуйся, я с ним разберусь где где где жтушка отлично цель отмечена давай быстрей быстрее, ну. но... как меня тут напуляет... Сейчас -а -а -а. как меня тут нашпигует... А -а -а. Все, отлично. Так. Базюка. Базюка. Яха, бляха, бляха, бляха, бляха. Раз. Два. Три. Четыре Четыре ракеты его похер, ты прикинь Пять Пять ракет Ох ты какой резвый Ну-ка, резкий как по детский Ну-ка, где ты Да в смысле, пираты такой маневренный Быстрее, корабль тонет Ублюдок Сколько? Да в смысле? Я все, я поплыл, я поплыл Все, я отсюда стрелять не могу Бляха а где ты тупые? Мать его! А у меня что-то. А, Да-да! А ну! В смысле? Ску. Семь ракет я бы высадил. Ему похеру. Какого дича? What the fuck. Обычно, знаешь, э э если бос. 25 секунд. То ему там достаточно, знаешь. Может, а... На носу корабля меня не достанет. 3, ну 5 там, знаешь, да, ракет там выстрела Да ладно, просто. Сколько? 6-7 ракет. Хоть бы что. Может, что-то другое надо делать, я не знаю. Еще напрягает то, что корабль тонет. Все, я закончил. Напрягает Паразвали. то, что корабль тонет. Не волнуйся, я с ним разберусь. Я с ним разберусь. Ну, что-то... Ч что ⁇ -то он с тобой разбирается только. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. В смысле? Ай, нет. Я, короче, еще теряю время, когда я бегу сюда. Раз Два Три Да в смысле Четыре Аптечки опять исчезли, да Рот Куда они исчезают-то, блеха, меня бесит это Попал А -а -а, это вообще дичь просто. Как его, как его убить? Стоп, стоп. Есть куда спрятаться вообще? Может, плыть попробовать? Он оттуда попробовать пострелять по нему, я не знаю. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Потому что это, бляха, это, это реально дичь. Здесь меня уже не должно достать, в принципе. Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Вот приближается. Не волнуйся, я с ним разберусь. Давай попробуем здесь, я не знаю. Это же часть, она... Бляха. За а тут попробуй попади, он сварил, он тут будет кружить сейчас. Ну где ты, ебти, мать? блюдо. А Раз. Два. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Так вот. ай яй яй яй яй яй яй, -яй, -яй, -яй. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее перезаряжай. Это какого хера сейчас было? Бляха, бляха, бляха. Да в смысле? У меня цель была вообще какого хера-то? Во бомбит, во бомбит. Кстати, ну, в принципе, как вариант можно и вот с этих штук его гасить собака пес сутулый взорвись секунд мне надо уносить ноги может на носу корабля меня не достанет какого хер ты видел как куда цель была Какого хера у меня взрывается где-то прям перед носом Это просто дичайшее сражение. Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Вот приближается. Чрт, это гром. Не волнуйся, я с ним разберусь. Погоди. Ну-ка. Okay. Сейчас я тебя так. Ты за это заплатишь, карвер. Все, Ой, прячься, прячься, прячься, прячься. Ай-яй-яй, прячься, говорю. Надо ждать, пока он подлетит, короче, ближе а ты круче, чем Конечно, мать его Ну где то Ах ты падла, смотри, завис сверху Ну держи Да у меня ракета улетела, мать ее Да ёб твою мать, а! Какой же ты козел, какой же ты гай Не знаю, как я решил позвать, то Что? Фу, бляха, просто какая-то вынос мозга, мать его! Просто мать его вынос мозга, бляха! 25 секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет. Уже достали все. Все достали уже. Че за дичь. Что у него за вертолет такой, который просто выдерживает, не знаю, там, 10 ракет. Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. С такими вертолетами я не знаю. Армия была бы непобедима, бляха. Сейчас я тебе так вот нашпигую, бляха. Будешь мне знать. А потом еще ракетами добавлю Да в смысле? еха Все, у меня кончились патроны Ты где, блядь? Да в смысл, да нихера... Ну сколько в него можно-то? Сколько в него можно? Какая дичь-то? Он там сам бронированный сидит. Ты видал, сколько я просто весь автомат в него высадил. 25 секунд. Мне надо унести... А да за дичь-то? Может на носу корабля меня не достанет. Евьюсофт вообще просто жгете нахер, ребята. Все, сигнал проходит. Всё, я закончил. Пора сваливать. Чёрт, это гру. Не волнуйся, я с ним разберусь. Короче. Короче. Ты за это заплатишь, Карвард. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Не знаю, насколько я попадаю. Получаю. Ну кровь вроде с него сыпется. Мудак, мудак. Давс. Быстро, быстро, быстро, быстро. Ну и где ты? Только оу. Бляха Зарабошат Сейчас все патроны буду тратить а, Все это ну Все бляха Короче, я вырезал моменты, где я бегаю туда-сюда, потому что этот беготня меня тоже уже начала напрягать, короче, вот это вот туда-сюда, заложить бомбу. Почему нельзя было сохраниться... На. Почему нельзя было сохраниться... Что, она пролетела Вимо? Ляха. Почему нельзя было сохраниться именно вот перед боем прям? Что ты... Держи, падла. Держи, падла. Держи, падла. Быстрее, быстрее, быстрей прячься, прячься, прячься. Держи, мимо. Короче, у меня загондосить сейчас. Держи. Бляха пролетела мимо. Держи. А -а -а -а! говна кусок. К концу. Пробуем еще раз отсюда, бляха, из этой коморки. Я его опять, короче, не отметил биноклем. Урода этого. У, как же тебя убить-то? Как же тебя убить-то? Ну где это, ⁇ пта? Херли ты там-то стреляешь? Ааа, падла! А ты круче, чем Иди сюда! Лучше чем кажешься! Бах! Бляха! А -а -а -а. Ч, не попал, что ли, ни разу? Да ёпки мать! На! На! на на давай быстрее быстрее все стану часто ночи станут буду но. но но но да ладно да ладно Ты ждешь, вали его. Сначала подберу тебя, кровь пойдет на кормакула. Извините, Джек. И кто? Но мне нужна важная информация из палма моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он пойдет. Я проведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот палм при помощи отслеживающей ХП, системы. Хп, Затем хп, нужно закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь палм.